Сигнальные огни, без сомнения, одна из старейших технологий передачи информации. Возможно, восходит ко времени первого освоения огня. Она позволяет одному человеку влиять на мнение другого через расстояние. Потому что, имея возможность замечать присутствие или отсутствие чего-то, мы можем переключаться между двумя мнениями. Одно отличие, два состояния. И если углубиться в историю, можно заметить, что это имело колоссальную важность для военных сил, которые всегда зависели от качественной связи. Отличная отправная точка – это греческий миф о Кадме, финикийском принце, который принес фонетическое письмо в Грецию. Греческий алфавит, основанный на финикийских буквах, вместе с легким и дешевым папирусом, привел к передаче власти от жрецов к военным. Греческая военная история имеет четкие свидетельства первых достижений в связи, основанной на использовании сигнальных огней. Греческий историк Полибий родился в 200 году до нашей эры. Он написал всеобщую историю, которая представляет собой настоящий кладезь подробностей о технологиях связи того времени. Он пишет, "Мощ действий в нужное время вносит большой вклад в успех предприятия». И сигнальные огни наиболее эффективны из всех средств, помогающих нам в этом. Однако и ограничения сигнальных огней были ему понятны. Writes, Он пишет, «Это возможно для тех, кто заранее условился о том, чтобы передавать информацию о, скажем, прибытии флота. Но такие события, как предательство или измена некоторых жителей, или кровопролитие в городе – все это часто встречающиеся вещи, которые не могут быть предугаданы. И все подобные события нельзя сообщить посредством сигнальных огней. Сигнальные огни отлично помогали, когда пространство возможных сообщений было мало, например, противник появился или нет. Однако с ростом пространства сообщений, то есть количества возможных сообщений, появилась нужда в передаче многих отличий. Во всеобщей истории Полибия описывает технологию, разработанную Энеем Тактиком, одним из самых ранних греческих авторов, писавших об искусстве войны в IV веке до нашей эры. Его технология описана следующим образом. Лица, желающие сообщать друг другу срочные сведения с помощью сигнальных огней, должны запастись двумя сосудами одинаковой ширины и глубины. По центру каждого сосуда нужно поместить палки, разделенные на равные части, границы которых четко отмечены, и обозначить их греческими буквами. Каждая буква соотносится с отдельным сообщением в справочнике, который содержит наиболее вероятные события, случающиеся на войне. Чтобы связаться друг с другом, нужно сделать следующее. Сначала отправитель поднимает свой факел, давая сигнал о том, что у него есть сообщение. После чего адресат поднимает свой факел сообщая, что он готов к приему. Затем отправитель опускает свой факел и они вместе начинают сливать воду из сосудов через отверстие одинакового размера, которое проделано в дне сосуда. Когда уровень воды соответствует нужному событию, отправитель поднимает свой факел, указывая на то, что спуск воды нужно остановить. В итоге уровень воды одинаков в обоих сосудах, что обозначает одно и то же сообщение. Этот искусный метод использует изменения во времени для передачи сообщений. Однако такая выразительная способность довольно ограничена, в основном из-за своей скорости. Полибия описывает более новый метод, изначально разработанный Демокритом, и заявляет, что этот способ был улучшен мной и достаточно ясен, и позволяет отправлять с необходимой точностью все виды срочных сообщений. Его метод, ныне известный как квадрат Полибия, устроен следующим образом. Два человека, находящиеся на расстоянии, используют 10 факелов, поделенных на две группы по 5 Для начала отправитель поднимает факел и ждет ответа от получателя. Потом отправитель зажигает нужное число факелов из каждой группы и поднимает их. Получатель считает зажженные факела из первой группы. Это число определяет номер строки в алфавитной таблице, которая есть у каждого из них. А вторая группа факелов определяет столбец в этой таблице. На пересечении строки и столбца находится отправляемая буква. Понятно, что этот метод можно представить как передачу двух символов. Каждая группа из пяти факелов это символ, который ограничен пятью отличиями от одного до 5 факелов. Вместе эти два символа перемножаются и дают 5 на 5 25 отличий, не 5 плюс 5. Это умножение показывает важность понимания комбинаторики в нашей истории. Оно так было объяснено в индийском медицинском тексте 6 века до нашей эры, приписываемом в Сушруте, древнеиндийскому мудрецу. Имея 6 различных специй, сколько возможных различных вкусов вы сможете получить? Ну, процесс создания смеси можно разделить на 6 вопросов. Добавить А, да или нет? Добавить Б, С, Д? E, а F. Понятно, что это ведет к целому дереву возможных ответов. 2 на, 2 на 2 на 2, на 2 на 2 на 2, 64. Поэтому есть 64 различных последовательностей ответов. Таким образом, для заданного n вопросов с ответом да или нет существует 2 в степени n возможных последовательностей ответов. В 1605 году Фрэнсис Бэкон четко пояснил, как эта идея может позволить отправлять все буквы алфавита, используя лишь одно отличие. В описании своего двухлитерного шифра Бекон замечательно пишет, «Расстановки по одной из двух букв в пяти позициях будет достаточно для 32 отличий. Такое умение открывает способ, посредством которого можно выразить и обозначить свои намерения на любом расстоянии, используя объекты, способные пребывать всего в двух отличных состояниях». Эта простая идея использования единственного отличия для передачи всех букв алфавита по-настоящему была раскручена в 17 веке с изобретением телескопа Липерсгеем в 1608 году и Галилеем в 1609. Потому как довольно быстро увеличительная способность возросла от 3 до восьми до 33 раз и более по сравнению с невооруженным глазом. А потому наблюдения единственного отличия могли производиться на более дальних дистанциях. Роберт Гук, английский естественный испытатель, занимавшийся улучшением возможностей человеческого зрения с использованием линз, разжег интерес к этой теме, когда внезапно заявил в королевском обществе в 1684 году, что после некоторой практики та же буква, которую можно видеть в Париже, в течение минуты после этого будет замечена в Лондоне. За этим последовало череда открытий в передаче отличий более эффективным образом на все более дальние расстояния. Одна технология 1795 года отлично показывает использование одного отличия для передачи всего. Ставнимый телеграф Лорда Джорджа Мюррея был британским противодействием угрозы для Англии, исходившей от Бонапарта. Телеграф был составлен из шести вращающихся ставень, которые могли быть повернуты двумя состояниями, открыто либо закрыто. Тут каждая ставня может быть представлена как отдельное отличие. С шестью ставнями у нас есть шесть вопросов, открыто или закрыто, что дает нам два степени 6, то есть 64 отличия. Достаточно для всех букв, цифр и даже больше. Понятно, что наблюдение за телеграфом можно рассматривать как следование по одному из 64 различных путей по дереву принятия решений. А телескоп делает возможным отправлять буквы на неслыханные расстояния между сигнальными башнями. Однако наблюдение, сделанное в 1820 году, привело к революционной технологии, которая навсегда изменила то, насколько далеко эти отличия могут быть переданы между сигнальными башнями. Это привело к новым идеям, которые дали начало информационной эпохе.